Друзья, добрый день. Сейчас грузим буксировщик в машину и едем обкатывать. буксировщик загружен сейчас выезжаем ну что друзья вот приехали на озеро загрузили разгрузились вернее сейчас поедем залил полный бак вот сегодня это уже третий бак бак и и будем считать что закончена что я с собой всегда беру вожу с собой всегда лопатку как вот вы видите и вот такую типа кочерги вот очень удобно чистить гусянку если это потребуется вот, мы поедем очень мало сильно подсел сейчас можно ездить везде где угодно и сегодня третий бак бензина можно сказать что буксировщик обкатанный что могу сказать ребята из буслуба собрали очень хороший буксировщик буксировщик достойный очень понравился вот что мне нем понравилось сейчас покажу Кстати, поменял ручку стартера, поставил маленькую, большой очень неудобно заводить. Поэтому производителям лучше ставить маленькие ручки. Большая, когда открываешь капот, цепляется, с этой все нормально. Стойки вариатора высокие. Это очень хорошо. То есть в легкую скидываешь ремень. И можно делать любые операции. То есть натягивать цепь, регулировать нажащевое и так далее. Все очень удобно. Также при скинутом ремне удобно его закатывать в машину за удобный вариатор. Вот. багажник поначалу мне не нравился у него багажник и руль но руль оказался удобный сидишь высоко кстати подложил подкладки как я и писал под руль вот они они смягчают удар и руль выше становится также сделал подкладки поставил подкладки на руль чтобы когда ложишь на капот не било железо по железу а? мягко лежит вот эту подкладку сделал большую потому что гофра вот выхлопных газов плавится поэтому резиновую подкладку поставил здесь большую да, какие поставил от x motors Два бака из ни разу не перевернулись еще. вот Если гусянку ослабить сильно большим провисом, тогда могут переворачиваться. При нормальной натяжке они не переворачиваются. Буксировщик идет мягко. Очень хорошая подвеска. Рекомендую всем. Ну что, буксировщик. отличный. Ну, можно сказать, они братья с мужиком. Практически одинаковые, но у бушкуба рама, видите, усиленная идет. У мужика нет. Вот. атаки меньше у него, чем у мужика. Это очень порадовало. Идет очень хорошо. А сейчас проходимость показывать негде потому что наст снег почти сошел снега мало вот но как только его получил ездил по снегу выше колено идет замечательно с толкачом еще лучше пойдет вот. двигатель заказал лончин как вы уже знаете движок отличный мне очень нравится мягко работает тянет хорошо хороший движок ну и пока все вот. покупайте мотобусировщик bus клуб не пожалеете отличная техника ну, всем пока Вот там роботи сидят в бензине, заведем, попробуем, если нет, что не вперед. Пойдем